Пусть подошли, перед тем, как мне прислонить, просто бутылком. Треть, треть, треть. За тебя никто не хватит. Полицей мне отчитал, что это какой-то кошмар был. Никаких эмоций, просто никаких. Родился я в городе Нейнграде в 64 году. Моя мать меня отдала в Монницкий приют, и от меня отказалась. Я видел в жизни два раза. Один раз, когда был в детдоме. Тетя, подходит, и, говоришь, она сказала, тетя, поскольку ты моя мать. А могла, вот, допустим, идти сейчас, подойти и просто сесть на меня. Я там с брыг брык-брык-брык, ну, короче, не до смерти. Некому пожаловать. я еще не понимал, что такое мозг куда куда-то, пожаловать. Просто однажды шли искали, подписывай, а то затянет, никто не хватит. Пуску достали. Перед тем, как мне прислонить, просто бутылком. ты ты треть. Подписал. Я почему и выжил, то, что и использовал свои навыки. Вечером перед Пасхой прибежала хозяйка. Так и так надо срочно делать полы, потому что у меня идет упорос, надо на матку, не расстроил, но там не было полов. Мне надо было чтобы поставить распорку, подпилить. Я взял меня за пилу. Когда выпилил, у меня цепь упал на скабу, А ввиду того, что я был на наклоне, это все и прыгнуло. А плюс пила был без тормозов. Мне просто повезло, что у меня череп не раскрылся. У меня лицо было, как цветок, просто вот так. Я не видел тебя в зеркало, но по лицам я читал, что это какой-то кошмар был. Да, самооперационное, я не терял сознание. Наркоз мне делали местный, и чтоб я вообще, говорит, с ума не сошел, мне хирург сам сказал, ты со мной разговаривай. Я понимаю, говорит, тебе все ссваиваю. все равно разговаривание отключается, потому что тебе плохо будет. Ну, ввиду того, что у меня не было ни документов, я не мог обратиться к врачу. Во-первых, я не мог дойти, Иди отсюда. Много вот таких шлях. С этим я столкнулся. Мне здесь помогли собрать документы. Благодаря этой организации я еще умудрился за год сделать тенвани. Готовлюсь к операции. Мне надо ходить, я ногу развиваю, и приятно полезно. Я здесь по нескому шел, сигаретку тянул, курить не могу. И молодой такой mm. мне плачет, что ой, да я уже девчо видел. Я его так смотрю и думаю, эй, -э -э, что ты ел, что ты ел.